Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим процесс работы с заказом. Для начала войдите в личный кабинет. Для этого на главной странице в правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход». Для входа по логину и паролю укажите учетные данные в соответствующих строках и нажмите кнопку «Войти». Для входа по электронной подписи нажмите кнопку «Войти по ЭЦП» и выберите электронную подпись из списка. Если заказчик примет вашу оферту, то ее статус изменится на принята. Просмотреть оферту вы можете в личном кабинете в разделе Поставщикам, Заказы в работе, Электронный магазин. Откроются оферты вашей организации. В столбце Статус можно посмотреть статус оферты. Для просмотра оферты, а также заказа, если он был отправлен заказчиком, Нажмите на номер оферты. В верхней части появится уведомление, что вам был отправлен заказ. Для перехода к заказу из оферты в нижней части страницы в разделе «Договор» нажмите на номер договора. Также перейти к заказу вы можете через меню «Поставщикам» – «Договоры» в электронном магазине. Такой заказ отобразится на вкладке «Новые». Для перехода в карточку заказа нажмите на его номер. Откроется карточка заказа. Слева будет отображаться информация о заказе, а также о тарифе, если он предусмотрен для данной секции. Справа будет отображаться информация о закупке. При необходимости вы можете внести изменения в заказ, то есть подать альтернативное предложение. Для этого в нижней части страницы нажмите кнопку «Внести изменения» и «Отправить встречное предложение». Если вы не планируете вносить изменения в заказ и отправлять встречное предложение заказчику, нажмите кнопку «Подтвердить» и перейти к подписанию договора. Тогда заказ перейдет на стадию заключения договора. Если вы не планируете заключать договор с данным заказчиком, отклоните заказ. Отправим альтернативное предложение заказчику. Для этого нажмите кнопку «Внести изменения и отправить встречное предложение». Внесите нужные изменения в блоке «Уточнить позиции». Для этого нажмите на значок «Карандаш» и измените данные. Для сохранения нажмите на значок «Галочка». При необходимости... В разделе «Запрос информации» или «Вопрос заказчику» укажите комментарий. Данный комментарий заказчик увидит при рассмотрении заказа. Также вы можете установить отметку «Окончательное предложение», если больше не готовы вносить изменения в заказ. Отправьте альтернативное предложение заказчику. Для этого нажмите кнопку «Отправить предложение». Статус заказа изменится на «Отправленные для обсуждения». Свой заказ вы сможете просматривать в разделе поставщика, «Договоры» в электронном магазине. Такой заказ отобразится на вкладке «Отправленные для обсуждения». В случае, если заказчик отправит вам альтернативное предложение, то оно будет отображаться на вкладке «Встречное предложение от заказчика». так как при подаче альтернативного предложения нами была установлена галочка «Окончательное предложение». Подтвердить заказ и перейти к заключению договора сможет только заказчик. Как только заказчик перейдет к заключению договора, в личном кабинете заказ отобразится на вкладке «На заключение договора». Для просмотра заказа нажмите на его номер. А сейчас рассмотрим следующую тему – Заключение договора. В OTC Market заключение договора возможно двумя способами – в электронном виде и в бумажном варианте. Рассмотрим первый способ заключения договора в электронном виде. В таком случае для заключения договора обе стороны должны иметь электронные цифровые подписи. Инициатором заключения договора может являться как поставщик, так и заказчик. Для того, чтобы приложить файл договора, перейдите в блок «Проекты договоров» и нажмите кнопку «Добавить договор». Выберите файл с вашего персонального компьютера. Файл успешно загружен. Подпишите его с помощью кнопки «Подписать». Ваша подпись отобразится в столбце «Подпись поставщика». После того, как договор будет подписан заказчиком, его подпись отобразится в столбце «Подпись заказчика», и договор будет успешно заключен. Рассмотрим второй способ заключения договора. Предложить заключить договор в бумажном варианте может как поставщик, так и заказчик. Для того чтобы предложить заключить договор в бумажном варианте, в нижней части страницы в блоке «Подписание договора на бумажном носителе» Нажмите кнопку «Предложить». При этом подтверждение электронной подписью не требуется. Появится уведомление, что вы предложили заключить заказчику договор в бумажном варианте, без подписания договора в электронном виде. У заказчика в заказе также отобразится это уведомление. После подтверждения от заказчика статус договора изменится на «Договор заключен». Чуть ниже появится уведомление о заключении договора на бумажном носителе. Обратите внимание, на стадии заключения договора, а также после того, как договор был заключен, вы можете предложить заказчику расторгнуть договор. Для этого в блоке расторжения договора» нажмите кнопку «Расторгнуть». При этом требуется подтверждение расторжения договора второй стороной. После того, как вторая сторона подтвердит расторжение договора, статус договора изменится на «Договор расторгнут» и будет отображаться у вас в разделе «Поставщикам», «Договоры», «В электронном магазине» на вкладке «Архивные». Подробные инструкции по работе в ITC-Market вы всегда можете посмотреть в разделе «Центр поддержки». Спасибо за внимание!